Жесткое обращение к хейтерам Польша. Всем привет, дорогие друзья. С вами, конечно же, канал Work and Life. Я его ведущий Антон Белюк. И в этом видео я хочу записать первое, ну и, пожалуй, последнее жесткое обращение к хейтерам. В первую очередь, конечно, я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые меня поддерживают, подписываются на канал, пишут комментарии под видео положительное поддерживают меня в этих комментариях, делятся ссылками, что очень важно ссылками на мои видео с друзьями, таким образом распространяя полезную информацию по интернету и помогая мне продвинуть канал. Ведь благодаря вам удалось набрать 40 тысяч подписчиков за 4 месяца. То есть плюс 40 к тому, что было, к тем 20, плюс 40 тысяч подписчиков за 4 месяца, друзья, без каких-либо финансовых вложений и без рекламы. Большое спасибо, это только благодаря вам. Что касается хейтеров, которых собралось очень много в комментариях к моим видео. По многим причинам, одна из причин заключается в том, что я я тот один из немногих блогеров, который не боится поднимать острые темы, не боится идти в разрез с общественным мнением, с мнением большинства и высказывать в открытую свою точку зрения по тем или иным вопросам, будь то политические какие-то моменты, э, будь то моменты какие-то в плане заработков за границей, жизни за границей, в плане того же коронавируса, да и чего бы то ни было. Я тот человек, который не боится говорить открыто свою точку зрения на ютубе, даже если эта точка зрения идет в разрез с мнением большинства. Потому что я считаю, что свобода слова должна быть, и она есть в Польше, поэтому каждый имеет право высказать свою точку зрения, независимо, нравится она кому-то другому или нет. Я уверен, что в первую очередь благодаря этому мне удалось собрать столько подписчиков на канале, потому что я говорю людям правду. Даже если она бывает очень горькой, жесткой, если в нее не хочется верить, но я убежден, что лучше сказать правду, горькую правду, чем сладкую ложь и вести людей в заблуждение. Таким образом, из -за этого заблуждения люди могут потом попасть на конкретные проблемы. А когда человек знает правду, он знает, во всяком случае, к чему готовиться и чего ожидать от этой жизни. Так вот, на моем канале люди узнают только правду. И за счет этого удается собрать такое количество подписчиков. Но, в свою очередь, есть обратная сторона медали. Из-за этого очень много моральных уродов, идиотов, ублюдков всяких собралось в комментариях к моим видео. На чьи комментарии мне вообще наплевать. Более того, их комментарии... В которых они хотят меня задеть, там как-то оскорбить, унизить, не вызывают у меня ничего более, чем просто улыбку. Единственное, что мне не дает покоя, так это то, что они этими комментариями вводят нормальных людей, которых подавляющее большинство из моих подписчиков, они вводят многих из них в заблуждение, потому что пишут там ложь, потому что обливают там грязью меня, Опять же, моих подписчиков говорят, что я лжес-обманщик, что они субред. И вообще всякую ерунду там чешут на те темы, о которых они понятия зеленого не имеют даже. Таким образом, люди вводятся в заблуждение. И поэтому тоже в первую очередь я решил снять это видео, чтобы выслать ссылку на него этим хейтерам, потому что не всегда есть возможность, время и нервы вообще всем ответить. Так вот, буду сейчас говорить с вами, хейтеры, на вашем языке потому что с ублюдками уродами моральными различными идиотами, Нужно говорить только на их языке, по-другому они не услышат. Поэтому не судите меня, друзья, строго, что я так грубо выражаюсь, но по-другому просто эти люди не услышат. Я больше чем уверен. Так вот, если вы считаете, что я лжец, обманщик, что они несу бред на своем канале, валите нахер с этого канала. Если вы мне угрожаете, чтобы мне закрыть рот тем, что отпишитесь с моего канала, поставите дизлайк, то отписывайтесь прямо сейчас. И валите нахер с моего канала. И не забудьте дизлайк поставить. Потому что вместо вас придет еще тысяча, вместо каждого из вас придет еще тысяча адекватных людей и подпишется. Если вы считаете, что у меня противный голос, что у меня манера разговора гопника, и вам это крайне не нравится, вам это крайне противно, вам не нравится моя манера разговора и то, как я вообще снимаю видео, прямо сейчас подписывайтесь с этого канала и валите нахер отсюда, больше никогда сюда не приходите. Надеюсь, я доступно выразился для вас, все-таки уважаемые хейтеры, потому что вы тоже все-таки люди, тем не менее. Кто не согласен тотально с тем, что я сказал в этом видео, кого это тотально взбесило и возмутило, ставьте дизлайк и валите туда, но вы уже сами знаете куда. А все адекватные люди, призываю вас подписываться, если вы хотите жить в реальном мире, а не в мире иллюзий, слышать правду о том, что происходит как в Польше, так и за границей, в других странах то значит этот канал однозначно для вас. Делитесь ссылками на это видео с адекватными людьми. И еще раз всем спасибо большое за поддержку, друзья. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей, город Белосток. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!